Мы все-таки люди нормальные и не религиозные, как я сильно надеюсь. И живем в 21 веке, в котором который дает нам возможность гораздо большего количества знаний, чем каббалисты века 12. Да? Давайте немножко сравним 12 век и 21. Сравнили? Молодцы. Разницу все видим. Поэтому не будем уподобляться сознанию мистиков 12 века, а все-таки будем смотреть на пространство и на то, что мы работаем с позиции века 21. А 21 век информационно более богат, чем 12. И 21 век дарит нам огромнейшее количество понимания и информации, которую мы можем приложить к исследуемому пространству. Мы говорим о том, что мир ⁇ это программа, и это действительно так. Но программа сложная, многоуровневая. Даже если вы не являетесь ни системщиком, ни программистом, вы все равно в этом деле можете легко разобраться. Потому что есть определенная структурность мышления в сознании каждого, кто получил сегодняшний пакет знаний в виде классического или не очень классического образования. Тем не менее есть определенные основы, которые помогут вам разобраться вот в этом процессе. Более всего хорошо процесс, Формирование подобного рода программ описывает именно система программирования. Да? Но не конкретно, там, на каком языке мы пишем, фортран, бейсикл, голтран и так далее, да? а именно общие понятия, которые выражаются в структурности. Почему мы древо и изобразили в виде структурной схемы, чтобы это понимание в большей степени раскрылось в нашем, Сознание и никакого нуменозного загона нас это дело совершенно не загоняло. И борода Адама Кадмона нам не маячила ни с какой сефиры, ни с какой стороны. Нам это не надо. Что же такое мир инъекций? Представьте себе, что есть команда программистов, которая создает программу. Задача сделать программу универсальную, а это значит, что она должна быть не избыточно, но достаточно. Достаточно готовыми пакетами алгоритмов, которые помогут программе в кратчайшие сроки с минимальными энергозатратами достичь желаемого результата. Все просто. Таких программ у вас в ноутбуках, в компьютерах, в смартфонах набиты великие тыщи, И каждый из них работает именно так. И работает хорошо именно та программа, которая соответствует всем этим критериям. Но для того, чтобы эта программа была создана, она должна пройти все этапы разработки. Вот здесь, вот в древе сифирот, развернутая схема этапов разработки. Мир Яцира, с которым мы с вами уже познакомились, это итоговая версия программы. Это то, что мы видим. Не будучи программистами, мы не можем повлиять ни на ее работоспособность, ни на ее определенные возможности. Да, безусловно, мы можем подгрузить какие-то определенные дополнительные программы, какие-то дополнительные модули, которые помогут программе работать быстрее, качественнее, возможно, немножечко более эффективно, менее энергозатратно, но при этом программа не перестанет быть программой. Она не перестанет делать то, на что она заточена. Она просто может делать это более эффективно или менее эффективно. С человеческим миром, с миром яцира, которым котором мы с вами побывали, все то же самое. Жизнь человека, она оговорена определенными лимитами и рамками. Те, кто имеет иную структуру физического тела, например, три ноги и две головы, в нашем мире не живут, потому что эта программа предусмотрена не для них. Те, которые умеют перемещаться в виде телепортации, тоже в нашем мире не живут. Заходят, но не живут, потому что эта программа предусмотрена не для них. Вот это мир Яцира предусмотрен не для них. Но, однако, такое распределение делается как раз в мире Брия. А в мире Брия делаются программы для всех. И для тех, кто умеет телепортировать в своем мире, но не должен это делать в нашем. Для тех, кто живет о двух головах и трех ногах, но не должен проникать в иные миры и так далее. В мире Брии делаются программы для разнообразного количества миров. Почему же они делаются все в одном месте? А потому что все миры на этом древе должны непременно выполнять функцию синхроничности. Они должны взаимоподдерживать друг друга. И ничего не должно мешать. И этот же принцип мы нашли в таком отражении в мире Яцира, о том, что все арканы должны быть равны друг другу. И если вдруг что-то начинает перевешивать, например, 19-й аркан, то компенсирующие его, результирующие 18 и 22-й моментально возьмут на себя какие-то компенсаторные нагрузки. Эта компенсаторная нагрузка через 22-й аркан отразится на 21-м и 20-м, что в свою очередь введет в работу и 17-й. Таким образом, импульс перегруза, полученный из внешнего мира, через некоторое время докатится до 17-го аркана, и 17-й аркан включит режим. Режим равновесия автоматически выравнивая вас. Таким образом человек не будет выведен из определенного, определенной грани бытия, но он всегда будет иметь судьбу, связанную с личными предпочтениями. И только лишь тот, кто прожил все, испытал все, устранил все уязвимости, которые подгружают нижние арканы подлунного мира без его ведома, может позволить себе взять 17-й аркамс в управление в свои руки и выйти на мир Брие, если не занимаясь вопросами разработок инъекций, то, по крайней мере, разработок их познания, он заниматься уже может. Более подробно о том, как творятся эти программы, мы будем говорить на общей теории магии. Но поскольку мы все равно с вами сейчас выходим в мир Брия, я немного коснусь этого вопроса как вопрос построения программ. Когда программисты, повторюсь, устраивают эти программы, они понимают, что вся их работа будет идти в несколько Обязательных этапов. Первый из которых составление дерева текущей реальности. Это так сказать черновой набросок. Мы можем представить себе, что это просто черновой набросок, который показывает, чего вообще мы хотим, чего мы должны достичь. Такое вот техническое задание для всей системы, не только для этого мира, в котором мы живем, а вообще для системы всех миров. Зачем оно надо? И дальше команды разбиваются, что называется по группам, да? мы эти группы знаем под названием пантеоны. каждый берет свой объем работ, свой кусок работ, обосабливает его на какое-то время от работ других программ, чтобы частота эксперимента была более высокой и начинает отрабатывать свое техническое задание дерево текущей реальности это техническое задание маленькое техническое задание какого-то определенного объема да, вот на пантеон выделяется определенная задача выработать такую систему которая будет работать по принципу такой-то принцип другая команда работает на такой-то принцип следующая команда работает на такой-то принцип и каждый разрабатывает свою поставленную перед ним задачу. В какой-то момент они объединяются, да, сравнивают результаты, делают выводы и опять как бы расходятся по, по своим лабораториям. Но при этом при всем никакая команда не получает техническое задание из своей собственной головы. Это все задачи общего технического задания, грани общего технического задания. Вот это общее техническое задание ⁇ это верхний мир, мира отсутствия. Пока же мы с вами находимся в мире Брие, в мире, где разрабатываются маленькие программы построения небольших реальностей. В данном случае наш мир, мир, в котором мы живем, Мир людей тоже можно считать небольшой реальностью, если мы с вами в совокупности посмотрим на, все, на огромнейшее количество всех остальных миров. Но тем не менее этот мир существует наряду со всеми остальными, а значит, в нем должны проходить процессы синхроничны, и этот вопрос должен быть учтен. Вот учет этого вопроса происходит в объеме. Сефиротифирет, с которой мы с вами еще не знакомы, она у нас на древе срединная. Если вы сейчас видите древо перед собой, то она вот ровно-ровно-ровно посередке. Тиферет, красота. И является по сути центром да, всей нашей системы, которая имеет отражение к планетарным проекциям. Мы с вами с самого начала говорили, что та система, с которой мы работаем, она не геоцентрическая, Земля не в центре. Она гелиоцентрическая, солнце в центре. Вот она как раз и есть. Но что же происходит дальше в команде программистов, когда начерчено древо текущей реальности? На этом этапе, по сути, ставится вопрос, что должно быть и что мы должны поменять. Система ведет себя как-то. И не всегда она отвечает требованиям. Скажем так, на первом этапе она кривая коса и никогда не отвечает требованиям. Поэтому мы смотрим на ее кривое исполнение и понимаем, нам вот это не нравится, нам вот это не нравится, вот это у нас не в синхроне, вот это вот криво, вот это не ложится. В общем, программа работает, если работает с косяками, а то не работает вообще. Вместо того, чтобы сносить все потопом, как это делали некие неразумные программисты, можно заниматься перепрограммированием самой системы. А для этого есть способ, способ последовательного введения инъекций. Что есть инъекция? Инъекция это такая программа, которая занимается последовательным устранением тех аспектов, которые не нравятся. Фактически это следующий этап программы. Так называемое дерево будущей реальности. То есть мы видим дерево текущей реальности, и нам надо построить идеал. Мы строим идеал и связываем эти две программы некими связями, которые показывают нам, что на что мы меняем. То есть мы выявили, что нам не нравится, нам нравится этот аспект. На дереве будущей реальности мы нарисовали идеальный аспект, связали их логической связью. И связав их логической связью, мы понимаем, почему нам не нравится то, что мы имеем в первом варианте, и чего же не хватает или что излишне для того, чтобы этот аспект пришел к идеалу. Таким образом, в мире Брие все дробится на очень мелкие части, и каждая мелкая часть начинает рассматриваться обособленно. И это обособление от общего процесса позволяет видеть, чем она, эта обособленная часть, в статике отличается от идеала. По сути, мир Бри, мир инъекции этим самым и занимается. Выявляем уязвимость, сравниваем ее с идеалом, выявляем, что нам, собственно говоря, не нравится, в чем разница. Да, формируем некую программу, которая и называется инъекция. Инъекция призвана не идеальное состояние программы довести до идеального. Но как мы можем знать, какая инъекция сработает, а какая не сработает? Мы же говорили, что мы пишем программу с нуля, а это значит, что у нас, в общем-то, кроме как доступа к константам, нет доступа к иным базам данных, где это, эти задачи уже возможно каким-то образом решены. А константы- это повторюсь, мир ацутд, они едины для всех. А вот дальше все происходит сообразно личному техническому заданию. Ведь идеал то у каждого свой, у миров, например там тролли и эльфов, да, у них свои идеалы сознания, и, значит свои идеалы развития, у двухголовых и трехногих свои, у там, эфирных существ, и водных жителей свои, а вот у людей свои. Можем ли мы взять идеал водного мира да, и приложить его к человеку? Можем, но получится как-то не шибко симпатично, я вас уверяю. Что-то такое хвостатое, что-то такое русалкообразное. Да? Но, в общем, по, по земле ходить мы не сможем, не, не будет у нас таких возможностей. Поэтому каждый мир, каждая раса, каждая эпоха построения Должно иметь свою базу данных по инъекциям, которые будут призваны в кратчайшие сроки довести не идеал до идеала. Следующим этапом берутся все инъекции, которые только могли напридумывать больные мозги программистов, и начинают прикладываться не идеал-идеал, не идеал-идеал, с целью выявить, а какая инъекция быстрее всего, качественнее всего и менее жертвенна, приведет сознание к идеальному состоянию. И через серию тестов выбирается некая, некий объем обязательных инъекций, которые точно должны быть, которые точно приведут к результату. Все, что не проходит естественный отбор по инъекциям, то, соответственно, уводится в сторону и к задачам не применяется. И на этот этап тестов и период просмотров тоже уходит какое-то определенное время. А пока не будет выявлено вот то минимально необходимое количество инъекций, и на базе этих инъекций уже создается то, что называется логическое древо. Это следующий шаг тоже обязательный. Здесь мы делаем нечто среднее, как бы между деревом текущей реальности и деревом будущей реальности связанные вот этими самыми инъекциями. Логическое древо показывает сам принцип, если мы будем делать это, то будет то, если будем делать это, то будет то. На основании этих выводов необходимо сделать комплексную программу. То есть вот эти все маленькие инъекционные кусочки, если они будут существовать сами по себе, это будет лебедь, рак и щука. Они не приведут к результату, а только лишь к целостному результату приведут тогда, когда все эти инъекции будут заключены в общую программу и логически взаимоувязаны друг с другом. А значит, для этого нужна последовательность инъекции во времени. Не все же сразу. Сознание не выдержит, если все сразу. Должна быть обязательная последовательность от главного к частному. Или от частного к главному, в зависимости от того, какая уязвимость сознания выявлена. Должен быть составлен план преобразований. Потому что каждая инъекция она приводит к своему результату. Этот результат должен фиксироваться как базовый, как нулевой результат. То есть, выражаясь в нашей терминологией, записываться в я есть и быть неубираемым оттуда никогда ни при каких обстоятельствах. И тогда на этой базе уже сознание рассматривается как нулевое, с новой бытийной массой. И вот к этой новой бытийной массе прибавляется новая инъекция, которая проявив свои действия, тоже записывается и сознание опять обнуляется, становится нулевым и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, на каждом шаге бытийная масса растет, но это та самая несгораемая цифра, с которой сознание не должно упасть. И инъекции должны быть разработаны таким образом, чтобы сознание действительно не падало, чтобы каждая подгруженная инъекция фиксировала результат, а не просто добавляла. Знаете, это как вот Записал какую-то программу, да, ввел изменения в эту программу, но забыл сохранить. Утром просыпаемся, ничего не было. Да, вот это как раз тот самый случай, когда не получилось да, удержать вот это вот под, уже подгруженное. Надо опять все начинать сначала, до следующего сохранения. Вот чтобы такого не было, программа, должна, программа инъекции должна обязательно вот это вот качество, что называется автосохранение, подгрузки результата в себе держать. И если это получается, то план преобразований со всеми выбранными, как идеальные программы инъекций, программками подгрузки, позволит нам построить некую карту, Событий для себя, которое найдет отражение в мире Яцира и сформируется в реальных событиях, где нам необходимо будет записать это все в мире Яйцира, потому что программа должна быть записана, что называется, дважды и в мире Еврея сформирована, и прописана в мире Яйцира, тогда она рабочая. Потому что если она прописана только у вас в голове, но вы ее никак не вывели на свой компьютер, ею никто не может воспользоваться, это не программа, это фантазия. Нам фантазии не нужны. Фантазий в жизни было много, иллюзий тоже было много. Значит, каждый аркан будет не то чтобы проверяться через мир цира, а отображаться. Вы будете видеть этот результат. При этом видеть, как в зеркале. Вы сами не должны спускаться в мир цира, вы должны видеть результат, но не участвовать в нем. И вот это, наверное, самое сложное для нашей с вами работы будет в мире потому что в, таком, в такой позиции мы с вами жить не привыкли. А что значит видеть результаты, а не участвовать в нем? Прежде всего, никак эмоционально к нему не относиться. Ну, есть и есть. Да, вот свершилось то, о чем ты мечтал 20 лет. Но что-то вот эмоций нет. Таких и не должно быть. Потому что эмоции будут, если ты погрузишься. Вот если будут эмоции, значит все. Да, по этой лестнике тебе придется карабкаться с самого ночи. Нет, демонстрировать эмоцию окружающим вы, конечно, можете и даже обязаны, чтобы они не сильно напугались вашим странным поведением, но чувствовать его не должны. А должны вы понимать, что произошло в этот момент в вашем сознании. Никакая беда не является бедой для того, кто находится сознанием в мире брея. Никакая Радость не является радостью того, кто находится в мире игре. Потому что из этого мира очень сильно видно, это отражение. А отражение не всегда отражает реальность так, какой какая она есть. Таким образом, формируя себе минимальное количество инъекций, которое нам нужно, а это инъекции с 16 по соответственно, 9 аркан, мы формируем ту самую карту будущих событий, что предопределяет в нашем случае историю будущего. Пока мы будем работать только со своим сознанием и видеть, как это происходит через собственный разум, через собственное отражение. Сознания же, которые работают на уровне мира Брия постоянно, то есть в качестве основных специалистов, Именно их называют магами. Магами, которые творят реальность, это минимум существования и работа в пространстве мира Брия. Те, кто занимается программированием этого мира, как раз и разрабатывают те самые инъекции. С точки зрения присутствия на 21, 22 и 19 арканьях, их можно называть как угодно, черные, белые, темные, светлые без разницы, но для эгрегориальной системы в целом, для всех трех, например религиозных эгрегоров, всей совокупности мир Брия есть несомненное зло, жутчайшее зло. Почему? Потому что эгрегоры вообще, и эти три в частности, они вынуждены брать константы, которые им спускаются из мира Брие, потому что эти программы инъекции уже не могут восприниматься ими иначе, как констант. Это требования, которые они обязаны отработать. Но никто не говорит, что мир Брия работает на выгоду этих самых систем. Эти системы они призваны быть слугами, исполнительными, но ни в коем случае не держателями, скажем так, того самого технического задания. И это, конечно же, их очень сильно беспокоит, потому что каждая такая инъекция заставляет перестраивать всю систему. И чем глобальнее эта инъекция, тем серьезнее встряски по системе. Даже подгрузка инъекции в сознание одного человека, каким-то образом включенный в религиозный эгрегор, угрожает всему религиозному эгрегору, но ну, если не полным разрушением, то весьма приличными катаклизмами. Особенно если этот человек находится очень близко к ядру эгрегориальной системы. Поэтому мир Брия всегда старается для своей работы для внедрения инъекции в реальность выбрать такого проводника, сознание которого, если не является самим ядром, то находится очень близко от любой эгрегориальной системы, в зависимости от уровня, на котором нужно провести те или иные инъекционные мероприятия. Такие люди называются посредниками, такие люди называются проводниками. И как правило, как правило очень редко, когда эти проводники работают, что называется, осознанно. В основном, да, используются в темную, если это, конечно, не люди, которые подобно вам пришли в этот процесс совершенно открытым забралом. И в этом случае никто, конечно же, вас в темную пользовать не будет. Любая инъекция будет идти не просто как инъекция, а как программа с инструкциями. И вы будете это понимать. Вы просто обязаны это понимать. А в этом случае да, вы, вы будете выполнять, трансформируя себя. Вы же будете трансформировать посредством каких-то дополнительных программ. Этих программ у вас раньше не было, иначе бы трансформация совершилась. А не было у вас только лишь потому, потому что либо они вам не достались в подлунном мире, они достались кому-то другому, либо же их просто пока нет в подлунном мире. Они еще не разработаны или только только разработаны, или ждут своего часа, своего времени, когда они должны быть внедрены в реальность. То, что вам надо сейчас, это не значит, что все это будет, потому что реальность, подчеркиваю, она делается не для вас. Но у вас есть выбор. Какое отражение видеть? Если вы хотите видеть объемное отражение, не плоское, со всеми деталями, то такие программы вам необходимы. Если вас устраивает то, что вы видите на арканах подлунного мира, то такие инъекции вам противопоказаны. Поэтому мы и говорили о том, что это очень серьезные моменты, после 17-го аркана можно уйти. Кстати, еще не поздно. Всех предупреждают. Можно уйти, ничего страшного в этом не будет, сознание от этого дела только пользы, никакого вреда. Но если вы сейчас двинетесь в 16 аркан, то пока вы не дойдете до 9-го, обратное движение не просто невозможно. Все возможно, но последствия будут такие, какие вам совершенно не понравятся, абсолютно не понравятся. Потому что вы потеряете не только то, что вы сейчас наработали на этих арканах, а и много другое. Ибо вернуться опять, что называется, в отчий дом под эгрегориальные арканы, утирая слезу и все, что течет из других частей лица, это прийти виноватым, а за вину надо платить по их закону. Да, поэтому постарайтесь, коли уж вы пришли сейчас, постарайтесь удержаться. А если вы считаете, что это невозможно, то лучше уйти сейчас. Кстати, это, это совершенно нормально. У меня очень часто как бы, уходили люди с мира Брия, понимая, что это им не нужно. Да? Например, там, осознавая, что то, что вы сейчас слышите, это на каком-то странном языке сейчас произнесено, точно не на русском. То есть вроде по-русски, но на каком-то странном. Если вот такое в вашем сознании сейчас появилось состояние, то прислушайтесь к нему, задумайтесь, и, возможно, надо приостановить движение. Защитная функция сознания, она говорит, Ты сейчас подгружать придется столько, сколько мы не просто за всю жизнь, мы за последние 20 жизней столько не грузили в себя. И вот это тебе мой сигнал. Ты не понимаешь, о чем сейчас идет речь. Какие такие инъекции, какое дерево, какое реальность, за... где мистика, где подышать, где понаслаждаться переживаниями. Но не волнуйтесь, господа, переживания будут. Но это переживания будут совсем уже другого плана. Они будут выражаться в форме четких и конкретных осознаний. Эмоции, даже если они и поднимаются будет вами используемы не как инструмент, а как смысл бытия, быстренько сами добровольно утянут вас на арканы подлунного мира, где вы и замрете в глубоком ордуне. Вот такая вот мне от меня вам очередная пугалка, но это, к этой пугалке я рекомендую вам прислушаться, да? потому что мы занимаемся своими делами не игрушечными. Это магическая трансформация сознания. А магия, в отличие от человеческой успешности, требует от своего носителя гораздо большего количества умений и навыков, вписанных в нем как неотъемлемая принадлежность к пятийной массе. И если только она хотя бы где-то распознает иллюзию, ну хорошо, если вы просто отправитесь с чемоданами домой, да? а так еще и с волчьим билетом, как лжец. Или просто человек, пребывающий в иллюзиях, что по сути одно и то же.